Всем привет! С вами Лев Чичулин. А, поздравляю всех с 8 марта. Всех девушек. И сегодня мы будем играть в игру Castle Clash. А, кастер... <фунт> Castle Crash. <фунт> а, так, что с нас требует? Ну, здесь, как видите, надо атаковать. О, вон побежал, блин. Так, блин, сейчас звук выключим. Так, типа нам говорят куда ставить. Окей, ставим воина сюда и все, и нафиг его убиваем. Три воина уже на карте. Сейчас все разнесем. Еще и бомба какая-то. Все, победа на изи просто. Так, ну игра чем-то похожа на Clash Royale. А, ну теперь еще больше похоже, потому что тут сундуки, эм, уровень. Тоже 20 опыта. Ну, такие же настроечки. Это все убираем. Так, сундуки тоже бесплатные. Сейчас откроем. Так, но ну, здесь чуть-чуть отличается, да. Плюс 18 золота. Это воин. Отлично. Это лучницы. О, круто. Так, теперь нам говорят идти в колоду. О, что? По каким-то странным причинам у меня вылетела игра. Надеюсь, этого больше не повторится. Так, нам говорят идти в колоду. Черт, звук этот такой. Пусть заряжается. Так. Э, вот. И предлагают прокачать этого самого война. Э, улучшение 5 рублей. 5 золота. Так. Что дальше? Осталось боев Но ну, то есть сейчас мы быстренько пройдем тренировочные лагеря. Сэр Джон и я проходим тренировочные лагеря. Так, хопаной, сюда, сюда. Больше нет лучницы, обидно. Ладно, значит этого фигни поставим. Гном, давай. Что за гном? Ой, тух куда? Что за бомбу, блин? Она, наверное, воинов подрывает. Ну, подсознательно, думаю. По своему жизненному игровому опыту. Так, окей. <соснанкну> Ой, тфу. Ну, ну, пофиг вообще, куда я их поставил. Главное, что мы сейчас тоже разносим базу Башню. все победа. Окей, деревянный сундук дали. Опять. Сейчас откроем и идем сразу в следующий бой. Вообще, давайте посмотрим, что за подобие с Clash Роялем. Ну то есть э, Такие же карты Наверное их тоже будет 8 штук Тоже прокачивать Тоже собирать из сундуков Редкость э, Возможно сохраняется Я не знаю надо проверить Так давайте кинем Ну тоже войска сражаются Но только вот я заметил отличие Башня не стреляет по войнам. То есть э, вообще никак Поэтому надо контриться Давайте посмотрим. Ого, бомба так-то 130 где-то сносит, офигенно. 143 вот посчитал. 143 сносит. Круто, круто. Так, ну что ж, ладно. Uh, вообще карт нету, видимо, они оттуда. А, ну все, уже все уничтожилось. Тогда дальше идем. Так. Этот деревянный сундук теперь открываем. Идем дальше в бой. Вы, сэр, чува? Серьезно? Серманда? Блин. Это ч за упоротости создавали-то? не забуду это вот, ребят, серьезно. оу, Какие. Блин. Ну все, я не знаю, блин чё говорить об этом. Не, серьезно? Прям. Четко же написано, я же даже не ошибаюсь. Фигня, полничка, ладно. Давайте все в одну вот сюда. Вот все отлично. Сейчас просто 6 лучниц, все тут разнесут. Или 5, сколько их тут? 6. И бо бомбочку. Па-бам! Ба Снова победа. Так, открыть. О, какие эти! Сейчас подождите. Так, все, я присоединяюсь. Лучники э, плюс один и о новый воин, орк воин. Так, типа редкая карта там, по-моему. А здесь что, бомбочка новая и осадная баллиста. Давайте посмотрим, что в колоде. Так, у нас есть шесть карт. Что-то я чувствую, что 8 не поместится. Ну пофиг, это самое. Что мы тут можем качнуть? Да пофиг, ничего пока что не можем качнуть. Так что, ну вот, орк воины, баллисты, новые карты. И мы идем в бой с этими уже новыми карточками. Сэр Рената. -мо. Их имена прочитаешь, уже ржать можно просто. Упорться можно. Так, лучники на готове. <кхм> ага, о, баллисту надо запустить. Наверное, годное. Не знаю, ну раз 4 стоит, значит, годная. опа она неудачно, запустил я под бомбочку прям. Так, воина пускаем. Она все равно выжила, это удачно, да. Повезло, круто. Так, а чё он ничего не кидает, скучно же так играть. Давай-давай-давай, там гиганта, ворк-воина. На гиганта похож, вот, серьезно говорю. Но только гигант на этих, на воинов не агрится, он только на башне. Так, еще одну баллисту. Вот, а здесь еще и на воинов видимо. Все, изи, победа. Так, идем дальше. В бой. Я даже открыть не успел, спешу так. <coughs> Вы и сэр Антонио теперь. Теперь наш враг Антонио, не туда пустил. Лучников еще давайте. Вот так, отлично. Так, давайте еще. Ой, тьфу. Ну пофиг вообще. А, -мо, так быстрее бомбочки, отлично. И давай баллисту сюда пустим. Нет. Тогда уж вот этого вот. До а баллиста наверное, не успеет отконтриться, наверное. Черт, не знаю, что делать, сейчас Надамажит дамажит меня, я чувствую. Ставят люлей то Так, ну ой, какое мазило. Нет, ну это надо видеть, конечно. Короче. Эм, надеюсь, сейчас. Блин. Рачела я? Э, смотрите, я сейчас могу даже этому проиграть. Боту. Тренеру. <смех> Блин, я бы себе не простил. А, вот серебряный сундук. Значит, это последний тренировочный бой. Смотрите, здесь такие же арены, только замки. Так. Карты, типа, это эпические, да редкие. Ну ладно. А, тут тоже эпические. Смотрите, как много у них. этих, 1100, 1400. Такие же трофеи, по-моему, все остырили. А нет тут по моему 6 тогда арена с 1700 ну пофиг так 2 200 уже и 3000 круто круто дальше видимо нельзя так ну зачем оригинальничать если можно просто набрать свое имя так с фамилией так легче чурим все отлично окей эм, что перезапуск пофиг Смотрим, смотрим, смотрим. Открываем. По-моему, он в другом месте был. Перемотайте, пересмотрите. Мне интересно самому. Это эпическая, да? Маг Сергей Дружко. Но ну, маг, наверное, крутая карта, я не знаю. И этот откроем быстренько. Так, посмотрим, что у нас там в колоде. <coughs> так, у нас уже 7 карт. 7 угу. карт. Ну, а куда восьмую? По-моему, тут вообще нет места. Может, они чуть-чуть сужатся. Так. Сузятся. Блин. Так, теперь открываем эту карту. Новая редкая карта. Инферно. Это, наверное, как в Clash Royale. Типа, увеличивают урон постоянно. И скелетиков. Дали. Отлично. Колода. Входим сюда. Так, что у нас тут? Типа 7 карт. А где восьмая? В смысле? А, только 7 карт. Ну, уже отличие от Clash Royale, да. 7 карточек. В один ряд. Прикольно. Так, здесь еще какие-то гранд турниры, турниры мастеров. Но это не для нас. Тут смотрите, сколько карт. Вообще дофиге еще по всему. Магазин. Давайте посмотрим. Что за магазин. Копилка какая-то. О, тут эти карты. Молния, бомба. Ага, интересно, интересно. Так, ну что же мы поделаем? Мы. Ну да, для начала вот открываем сундук. Так, это ч? А, это я уж тыкал. Так, колода. Так. Ну тогда, чего Вот нормальное войско. Вроде мне понравилось. Тут еще и маг этот. Давайте вот добьем сундук победы, я смотрю, там 6 из 8 чего-то там непонятно, но ну, явно это дает за бои, как королевский сундук клаш-рояле. Так, нам попался чувак Халет, у него уже есть трофей, 27 штук, здесь видимо даже трофеев столько же дают. Не, ну игра все-таки прикольная, чем-то отличается от рояли. то есть, ну, даже ареной самой, то есть... Смотрите, видите, да, тут три этих, из одной в другую никак не перейти, то есть, особенности есть, конечно, да. Но я бы не сказал, что это самостоятельная игра, то есть, э, ну, без Supercell, без Clash Royale этой игры бы не было, просто. Вы понимаете, надеюсь. А так, игрушка, да, годная, я вижу это так давайте поставим мага проверим его де действие то есть что он сможет сделать давайте баллисту на всякий случай а то по моему магу сейчас будет г.г. так ну маг так-то сильно лупашит давайте второго мага вот сюда же Хопа она просто Ч он делает вообще я не заметил даже пофиг быстрее а о что это было он сразу баллисту уничтожил или мне показалось так ладно смотрим на нижний на нижнем э, этим, на нижнем слое очень сильный плотный бой Что это было какая-то огненная волна я не знаю как это назвать Так, вот тянем карту давайте посмотрим что тут вот эта фигня это еще и добавим баллисту просто все дамажат с разных сторон и снова был огненный ряд как это назвать, я вообще не знаю. Огненные карты. Блин, сложно. Давайте сейчас у соперника посмотрим. Так, мы пока что не будем ставить оценку. Но я бы сказал 5, да, отличная игрушка. Так, давайте посмотрим сейчас в боях у соперника, какая колода была. Где бои вообще, посмотри. Так, где... Вот, наверное, вот здесь. Что нового входящий. Что-то как-то сомнительно. Сейчас проверим. Только следующие 24 часа, особое событие для копилки. Все копилки со скидкой до 22.30 ГМТ какой-то. Ой, что-то я ничего не понял. А, вот, наверное, вот это вот. Это партии, да, вот партии. Смотрим, у него вот... Да, вот, вот это, наверное, и есть. Это Инферно, точно. То есть Инферно это целый ряд врагов, вот прочитал дожгите целый ряд врагов смотрите как они горят о какая жестокая игрушка так ну давайте видимо это количество побед или количество да вот выиграйте 8 битв <coughs> не количество боев количество побед все-таки ну давайте вот последний бой сделаем с китайцем играем Ну, последнюю победу имеется в виду не в нашей жизни конечно так лучниц пускаем Опа-на, вот вот этого воина мне нужны. Мне он очень нужен. Давай обгоняй их нафиг и подрываем вот этих лучников. Пам просто. Ой, ну пофиг, пусть там вот такой. Не даем шансов. Блин, а теперь дали шанс. Ладно, пускаем баллисту. На всякий пожарный. Так. Ч-то там, по-моему, дамажит. Мага надо. Надеюсь, он. Да, это. Надеюсь, он сплэш уроном бьет. Так, ну, смотрите, однако... О, да, он сплэш уроном бьет, тогда крутой воин, соглашусь. Вообще прикольный маг. Прикольный, да. Мне понравился. Так, ну, снова наш гигант отвлекается на какой-то фигни. Так, а я не понял, это типа ведьма или чё это? Ч она... Так, это кто? Клоун какой-то. Ладно, сейчас посмотрим. Мага кинем за ним. О, -о, -о. так давай быстрее, давай быстрее, еще этого кинем. На, давайте. А вот еще, ой, да как я промахиваюсь-то с ней, емой. Бомбу еще кинем быстрее. Отлично. И вот эту вот фигню. Так, еще кого бы кинуть? А чё он его не убивает, я понять не могу. Все, все, атакуем просто вот, э, это, мешаем ему прорваться. Так, рекламка. Мешаем прорваться воинов всяких, вот, все сопернику просто гг. На. Сейчас ещё это. А чё тут до бесконечности так что ли драться? Странно. Явно какие-нибудь хилы есть тут, поэтому вряд ли до бесконечности. Типа, ну я не знаю, сейчас узнаем. Тут нигде вроде отсчет времени не идет. Только у меня на записи. Так. Лучники. И тянем карту. Все. Изи победа. Ну не Изи, я бы сказал. Он сопротивлялся. Ну блин, вроде не так-то и сложно дается. Надо хотя бы раз проиграть, верно. Но ну, чё-то, ребята, у меня не получилось. Um, Но ну, не в этот раз, не в этом видео. Uh, я же буду... Ну, мне игра понравилась, я, наверное, ещё буду снимать по ней видео. В принципе, прикольно. Ой, не-не-не, отмена, ну нафиг отмена. Как так-то, а? еще один бой. Бо... <клышь> Блин, ну ок. Сейчас, наверное, и проиграем. <клышь> Хотя мы посмотрим, каково это. Ла-ла-ла, лучники. И воина еще кинем. А чё он ничего не кидает? Странный какой-то чувак. Так, ну окей. И балисту еще. О, сейчас пойдет просто. Водобун. Сейчас надомажем его. Давайте готовим крупных воинов. Эту ведьму. Или как маг. Он просто похож на ведьму я. Блин, а чем маг ничем не подкреплен у меня? Так, мы ну, пофиг, еще кидаем. Мы тебя не, не оставим в покое. Э, Бхамса, не знаю, как тебе читать, реально сложно как-то. Бамса, Намса, фанамса какая-то. Так. Ну, мы ему уже половину хп снесли, сейчас еще наши войны бегут просто туда. А он не успевает даже накопить... Этот эликсир, любинчики. Ага, как угодно называйте. Как и лучников. Он какого-то палача кинул сверху. Не думаю, что это лучший ход, когда его дамажат просто в сухую. Ну, ок, чистая победа, серебряный сундук. Все круто. Все офигенно. Последний, э, свободный. Так, и что с, с, с сундуком победу? А, все, открываем. Открываем наш сундучок побед. Смотрите, три кристалла дали, 186 золота. Нифига, тут еще и анимация про количество карт работает. Типа 23 штуки вообще круто. Так, 2 ворка воина, видите, две карты. И одна баллиста. О, баллисту можно до второго уровня прокачать. Она мне больше всех понравилась. Так, а это что, копилка? Тут что-то накопилось. И за 100 кристаллов нам предлагают купить ее, да? Давайте, что, один раз можно. Так, 110. А, ну типа, нам возместили кристаллы, все отлично. Так, ну тогда знаете, что сейчас я сделаю. Я тогда сейчас по-бырому прокачаю тут гиганты до третьего уровня. Мне кажется, что тут как в Рояле, 4 карты, да. Все отлично. Прокачал до третьего уровня гиганта. Эм, дальше баллиста, упана. У меня уже второй уровень. 3 хп не хватило до да. 3000 классно баллиста конечно же бесспорно и и вот можно рыцарь или как его назвать вообще не знаю и лучниц я короче сразу все прокачаю так улучшение еще блин сколько его еще можно улучшать хватит уже Все, скоро пятый уровень сейчас уже если до третьего уровня башни докачается. Так, ну я не знаю, в принципе, полезная карта на первый взгляд. Так, инферный. Да нет, пока что не будем брать. И скелетики там еще предложили. Эм, а что с картами? А вот все. Так, скелетики 2 стоят. Все, возьму на заметку. Ну что ж, ребят, игрушка прикольная. Эм, присоединяйтесь ко мне. Я не знаю, тут может скоро какие-нибудь кланы появятся. В принципе. Э, посмотрим. Ну, пока что тогда я буду про эту игрушку снимать видосики. Мне она очень понравилась. Пока не надоест буду с ней играть. Смотрите, смотрите, там еще раз несколько колод можно перечислять. Перечислить. Ну, короче, заполнять. Колода 3, колоды 4. Нифига, тут уже 5 колод. А, ну 5 колод, отлично. Как в рояле в принципе. Ну, похоже на старенький рояль, потому что тут нет никаких квестов, ничего. Вот этой вот дополнительно ненужной параши нету. Так что все нормально. В принципе, мне игрушка понравилась. И даже как самостоятельная она сработала. Ну, то есть, даже если как учитывать, что она создана по роялю, она все равно хорошая, да. Играйте, присоединяйтесь. Все, всем удачи, всем пока.